Главное событие и главный спикер мега тренинга 2019. Готовьтесь аплодировать. Автор самого популярного обучающего проекта по бизнесу в Ютубе Big Money. Бизнесмен Евгений Черняк. Всем добрый день Летел всю ночь из Америки Только потому что уважаю каждого из вас И моего друга Искака Пентасевича Сразу хочу сказать Я не инфобизнесмен У меня нет заготовленного стандарта выступления Выступать перед такой аудиторией очень волнительно Я буду ошибаться Но я точно буду искренним. Я это обещаю Рассказывать о других компаниях недостаточно сложно. Я буду говорить о том, как все происходит в моей компании. Это может кому-то понравиться, это может кому-то не понравиться. Но я точно уверен, что если хотя бы один человек из этого зала ускорится в своем движении, к своей речке, я буду считать, что я не зря пересек Атлантик. Я думаю, что всех вас интересуют вопросы, которые интересуют вас, а не меня. У каждого из вас будет возможность задать вопрос в микрофон. Обещаю, отвечу на любой вопрос. Вопрос номер один. Что бы вы посоветовали начинающему человеку, который занимается продажами, развивать в себе, чтобы выйти на высокий уровень топ-менеджера? Коммуникационный интеллект. Есть категория продажников, которые не очень интеллектуальны. Они говорят с ошибками, они пишут иногда с ошибками. Но тем не менее, человек, обладающий коммуникационным интеллектом, может продать все, что угодно. Подбирайте таких людей и сами будьте такими. Основная ваша задача – найти таких людей, их достаточно много. Они могут в этот момент не заниматься продажами, но коммуникационный интеллект – это врожденное качество, которое нужно развить. То есть в его базовой версии уже есть возможность, желание мотивация продавать. Вам нужно найти такого человека, обучить его, удержать его высоким процентом, и они вам продадут все, что угодно, а хоть снег в Антарктиде. Мы видим с экрана позитивного Евгения, целеноустремленного. Бывает ли Евгений, у которого падает вдохновение? Спасибо. Что он делает с этим? Что делает, если останется тайным Иногда, честно признаюсь, выпиваю. Каждый выходит из этого состояния сам. Я, например, бегаю длительные кроссы. Поэтому я считаю, что та мотивация, которая у вас есть, это мечта, это не то, что не дает заснуть вечером. Это то, что поднимает рано утром с утра. Если у вас есть ваша мечта, вы никогда не демотивируйте. Найдите свой движок. У вас же есть какой-то движок? О чем вы мечтаете? Кем вы хотите быть? Кем вы видите себя через 10 лет? Где будут учиться ваши дети? В каких лучших университетах мира? Где будет продаваться ваш бренд? Будете вы стоять на этой сцене? Я уверен, что будете. Это ваш движок. У каждого он свой. Задумайтесь над этим, и когда поймете, что есть ваш движок, это точно будет вас мотивировать так, чтобы вы не будете выгорать. Я когда-то прочла книгу Ярмала, и там была такая ключевая фраза, что, чтобы достичь каких-то высоких результатов, нужно поставить цель за пределами ваших личных интересов. Вот у меня к вам вопрос, внимательно просто, потому что это очень серьезно. Есть ли у вас такая цель, которая за пределами ваших личных интересов? Немножко подкорректируем, автор Тарасов, да? В правильном случае? Сказана она э, таким образом, дословно цитирую: У каждого человека должна быть жизнь, которая лежит за пределами его жизни. За пределами жизни, не интереса. Цель, извиняюсь, цель, спасибо. Цель за пределами жизни. У меня есть цель, конечно, которая лежит за пределами жизни. Почему тарас так говорит? Я с ним вам обсуждал этот вопрос. Это мой наставник, мой учитель. Он пояснил, что несчастный тот человек, который достиг цели при жизни. Можно сойти с ума от того, что завтра нечего больше хотеть, буквально, в буквальном смысле этого слова. Поэтому ты делаешь цель таковой, такой большой и масштабной, чтобы она всегда лежала за определенной жизнью, чтобы тебе не хватило жизни на ее достижение. При этом все, если ты хочешь делать какие-то определенные выводы, убери свой личный интерес. Многие из нас очень часто слышат объяснение любого менеджера в компании только потому, что этот вопрос касается его. Когда он на черный, говорит белое. Мы же много раз это проходили. Почему ты не выполнил вот это? И он начинает рассказывать, кто этот виноват, тут тот виноват, кто тот виноват. Почему? Потому что у него есть собственный интерес. Какой его интерес? Меньше работать, больше получать, не брать на себя ответственность. Есть набор интересов. Смотрите, ни один из них не совпадает с вашим, как с работодателем, либо как с командиром определенной команды. Либо как с лидером определенной команды. Поэтому убирайте их личный интерес и ставьте себе и им, которая должна лежать за пределами жизни у меня такая есть спасибо следующий. чем стоит заняться сейчас чтобы через 10-20 лет быть в топе я думаю что нужно внимательно смотреть на тренды которые будут максимально ликвидными через 3-4 года в недавнем интервью в big money инвест директор mail.ru сказал на самом деле гениальную простую понятную как для него инвесторских мозгов фраза, которая для меня послужила открытым. Я когда У меня есть возможность в рамках Big Money общаться с умными людьми. Конечно, я им задаю вопрос и пользуюсь своим служебным положением. Где-то внутри интервью, а где-то за его пределами. И я ему говорю, куда сейчас инвестировать? Он ответил очень правильно, в то, что будет через три года в топе. Если сейчас в топе Delivery, food Delivery, любой, какой бы он ни был, в каком бы он ни был виде, то сейчас выигрывают те, кто три или четыре года назад инвестировал в на эту историю. Если два года назад в топе был, было, например, электронное такси, веб ВЭПЕ, которое можно достать, да, Uber, модель Uber, то, соответственно, Uber просто, несмотря на свою убыточность, брёт невероятными темпами вперед. Если вы меня спросите, а что будет популярно через 3-4 года? В популярном смысле денег. Садитесь и размышляйте, что люди, когда проедут на такси, когда им привезут бесплатную пиццу, когда у них в их телефоне будет что-то, что они смогут сделать. То есть сервисные службы растут сейчас огромными темпами. Банкиры внутри, заказать еду, возможно, вызвать юбер. То есть все, что угодно, есть в вашем мире. То есть, другими словами, твоего бизнеса не существует, если тебя нет в первой закладке iPhone У большинства людей земли. Поэтому смотрите, что люди будут делать через 3-4 года. Как только вы это сделаете, как только вы решите эту задачу для этих людей, а возможно для себя, а потом для этих людей, к вам придут инвесторы. Я точно могу сказать, что такое количество бабла, которое есть сейчас в диджитале, его не было никогда. То есть все наконец-то поняли, что мир стремительно диджитализируется, превращается в огромную цифровую деревню. Что по состоянию населения, я кстати встал в пробку, торопился, пришел сюда пешком. Я не знаю, сколько я встретил UberX доставки на улице Кима, просто огромное количество, пообщаясь, все жрут бесконечно вообще, без остановочек, потому что далеко ехать, потому что это неудобно, а удобнее в офисе, не важно, этот сервис решает их задачу, и он максимально капитализирован Проанализируйте, вернете завтра в офис. в 9 часов вечера, выключите на секунду телефон, выключите все, что вас отвлекает, побудьте 10 минут наедине с собой, задайте вопрос, что будет через три года? Какие у вас будут задачи? В космос летит? Идите конструировать э, ракету, как Маск. Что у вас, какая там будет задача? Я не знаю, автоматизирована какую нибудь не знаю, криптовалюта, как форма расчета? Думайте на своей криптовалюте. Это будет телеграм-канал? Думайте, какой он должен быть через три года. Как только вы это придумаете, запланируйте, расписывайте визию, Ставьте себе цель, подтягивайте ресурсы, находите инвестор, вернее, они сами придут и двигайтесь вперед. Очень надеюсь вас увидеть через три года на этой сцене, как, например, изобретательно, не знаю, человек хорошего. Что делать с теми сотрудниками, которые не устраивают? То есть есть какие-то вещи, за которые ты получают последнее предупреждение, и за какие вещи ты прощаешься с ними сразу? Я считаю, что с победой понятно, что делать. Капитализируем не дальше. С поражением понятно, что делать, извлеки уроки, не повторяя ошибок, иди дальше. Потому что залипать в этом поражении это плохо, теряется энергия. Я никогда не понимал, что делать с переходным состоянием. Вот что делать, когда это не победа, не поражение? Люди, на самом деле, процентов 95 в мире, живут, к сожалению, вот в этом переходном периоде. Я там с понедельничка чем-то займусь, после Нового годика, после праздничка, у нас с Нового года начинают говорить, давайте после Марьки. Поэтому я рекомендую, не залипать в переходном состоянии, максимально обостряться. Если тебя не устраивает человек, максимально обостряйся, поднимай планку, давай ему задачу, вводи его метрики на себя и смотри, как он работает. Меня зовут Александр. У вас основной бизнес производит алкогольные напитки. Продукт, который ну, чаще не полезен людям, чем полезен. Я тоже продаю алкогольные напитки. Не придет да. ли вас червячок о пользе продукта? Червячок меня грезет. А если, а если везет, как вы с этим справитесь? сказать следующее. Один случай рассказывал, он очень показательный. Есть Деркач, который производит Андрей Павлов Деркач. Он в Фейсбуке есть интересный парень. Он пишет о молочных продуктах. Читаю у себя, заходит какой-нибудь там, значит, малоприятный человек с плохо скрываемым раздражением, пишет у меня на странице, как вам не стыдно, что, как вы могли и так далее. Но я собираюсь там нечего-то отвечать, думаю выдохнуть немножко и потом ему отвечу. А ответить я ему собирался буквально следующее, что все есть яд и все есть лекарство. Что там обвинять в том, что это неправильно, так можно диджея, не знаю, обвинить в том, что кто-то съел какой-нибудь ускоритель, да, на его дискотеке. Или там Toyota обвинить, что где-то произошла авария. Обвинить можно или медом кто-то объелся, и у него там гигмический индекс подпрыгнул. Захожу где к... хочу почитать, что у него этот же человек на странице производителя молочных продуктов пишет. Как вам не стыдно, вы подонок молочные продукты это вредно и так далее. Вообще не обращаю на это внимания. Я не знаю ни одного человека, которому бы под хорошую закуску раз в неделю повредило 100 граммов крови. А сколько всяких замечательных счастливых моментов романтических под или просто классных под происходит. Но это же нормально. Не знаю, Иисус Христос, напоминаю, своим ученикам говорит принципы вина и сыра". это в Библии описано. Поэтому предлагаю вообще по этому поводу не заморачиваться. Если у тебя есть клиента, он точно так же будет предъявлять претензии Тойоте, Диркачу и, и Мюнберге. В складывается из принятия решения ежедневно. Как Вы принимаете решение? У меня есть... Нужно, во-первых, всегда изучить, я рекомендую, потому что я, например, силен задним так называемый. То есть, либо я принимаю решение мгновенно и есть интуиция, которая мгновенно подсказывает решение, либо мне нужно подвиснуть, подумать, поразмышлять и вернуться. Я себя уже изучил, я достаточно э, длинную жизнь прожил. И как только ты себя изучаешь, ты понимаешь свои э, главные э, сильные качества, как и слабые. Потому что э, все проблемы компании – это ярко выраженные психологические проблемы ее руководителя. Это я об этом не хочу Вы должны быть психологически здоровы, вы должны быть уверены в себе, вы должны четко понимать, куда уйдете, вы должны четко понимать свои задачи, вы должны быть максимально синхронизированы с задачами компании. И тогда решение, которое или выбор, который происходит каждую секунду, вы будете делать осознанно, быстро или медленно, в зависимости от того, как действует нейроны вашего мозга. Изучите себя, ведите журнал, это, кстати, классно работает, записывайте, где вы были хороши, где вам было неправильное решение, где вы были достаточно медленный, но от этого стало лучше. Ведите журнал. Когда у вас появится статистика, любую, любое решение принимается на основании статистики. Когда я начал записывать свои решения и результаты от них, то я вдруг определил, что мне нельзя принимать решения в среднесрочной перспективе. Я могу принять либо мгновенно, либо зависнуть, допустим, там, на неделю, на 10 дней, подумать и вернуться с ответом. Потому что есть вопросы, которые я завершил, это нормально. Определить другими словами, в чем ты силен, и постарайся принимать решения в зависимости от статистики успешности твоих решений. Всем можно сейчас рассказывать о успешном успехе, но в любом случае были когда-то у вас какие-то трудности? Скажите, пожалуйста, какие были самые большие покапы и как вы из них выходили? Смотрите, большое количество тренингов сейчас, семинаров о бесконечном успешном успехе. Мы не можем остановиться, мы все время слушаем, насколько успешные люди, как они стали миллиардерами, как они Теслу изобрели, как они iPhone изобрели, как они для этого, там, не знаю, супер ушел из Стэнфорда. Правда, все забывают, что для этого он туда поступил, но все говорят, вот не нужно учиться в Стэнфорде и так далее. То есть мы все изучаем примеры успеха. Я за то, чтобы изучать примеры неуспеха, потому что именно в момент поражения фатапа предприниматель раскрывается. Когда ты все время находишься в повестке дня, когда ты успешен, это категорически травмирует э, твою личность. Каждый предприниматель крупный из списка ФОПС, поверьте мне, проходил такое количество раз полезной битвы, потому что расти и масштабироваться можно только, когда ты в управляемом заносе. То есть если, другими словами, ты идешь теми шагами, которыми ты сейчас идешь и не ускоряешься, ты вряд ли станешь большой компанией. Все они были в миллиметре от банкротства, все они были в миллиметре от там, общественного порицания, все они были в миллиметре от того, что разойдется их команда. Потому что если ты хочешь становиться большой компанией, тебе все время нужно быть в экстремуме пике. Что такое пик? Рвутся суставы, рвутся нервы, не выдерживают люди. Это каждодневный вызов человека, который строит большую компанию. Поэтому я считаю, что если в компании нет кризиса, Создайте его сами. Создайте шторм. Создайте турбулентность сами, потому что рынок иногда спокойный. И в этот момент немножко начинает дремать ваши менеджеры, немножко начинает дремать ваша команда. Каждое утро создавайте в компании шторм. Вернетесь завтра, создайте внутри такой шторм, чтобы все вылетали из вашего кабинета, как в жопу раненые светлячки. Светясь вообще от людей к вашей торговой марке или к вашему бренду. Вот так это должно работать. Они, они успокоятся к обеду, собирайте их заново, очередной шторм. То есть их должно постоянно штормить, в хорошем смысле этого слова. Если в компании нет кризиса, придумывайте его ежесекундно сами, потому что только способный человек, потому что в момент испытания вы не подниметесь до уровня своих возможностей. Вы упадете до уровня, вы не поднимете до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своих возможностей. Так будет. То есть все время... Штормите команду, она должна постоянно нестись вперед. Только в этом случае из нее выпеставится люди, которые будут с вами одних и тех же ценностей. Хотите быть большими, все время хотите потратить. Хотите, не знаю, есть хороший пример. Хотите э, максимально замотивироваться, возьмите большой кредит. Но это супер работает, хотя я против всяких кредитов, но тем не менее, если, если кому-то очень спокойно и все нормально, ну возьмите большой кредит в долларах и отправьте кого-то масштабировать ваш бизнес. Поверьте мне, просыпаться будете в отличном настроении, не здесь будет так, что вас никто не остановит. Скажите, пожалуйста, год назад вы еще говорили все те, кто бизнесмены идут в инфобизнес, что они хайпятся. Что вы сделаете сейчас здесь? Вау, как что я делаю? Хайп ладно. А что, только инфобизнесмены имеют право на хайп? Я тоже имею право на хайп. Смотрите, бизнес же у каждого, это нет в бизнесе чистых побед. То есть это только в кино, хороший Шварценеггер убил плохих людей, в конце его встречает э, Мисс Мира э, этого года, когда снимался фильм, и они красиво обнимаются, уходят в закат. В жизни бизнесмена чистых побед достаточно мало. То есть даже если ты сделал что-то крутое, когда ты приходишь домой, к сожалению, твой ребенок, очень редко тебе, а может и никогда, потому что самое большое счастье, это когда твой ребенок говорит тебе, папа, ты крутой. Это же самое крутое, это не за такие деньги покупать. Но для этого ты должен быть где-то. И смотрите, тут есть мой сын сейчас, да, смотрите, я могу сделать 300 тысяч бизнесов, у меня может быть 5 миллиардов оборотов. Но он сейчас тут, он понимает, что его отец интересен. Он сейчас тут, я уверен, надеюсь, он мне скажет после того, как мы выйдем, папа, ты крутой. Я считаю, что когда у бизнесмена нет или недостаточно чистых побед, а те победы, которые есть, понятны только ему, обязательно нужно хайпиться. И еще раз, я же не инфобизнесмен. У меня нет заготовленных, Вы видите, у меня нет никаких там слайдов заготовленных. Я не собираюсь ничего говорить, то, что не хочу вам понравиться. Я такой, какой есть. Если это воспринимается, ну супер. Я готов в 2019. Готов ли он ко мне проверить? Немного итогов. Отпускай тех, кто тебя не любит. Спокойно, глядя немного с высота. Мир очень несовершенен. Пусть крайние его формы не приводят к стеликам. Никто с тобой контракт на справедливость мира не заключал. Выходи из деградирующих отношений, быстро и без сожалений. Оставь рядом тех, кто тебя вдохновляет. Времени на всех не хватает. Место в твоем окружении нужно заслужить. Время — единственный невосполнимый ресурс. Здоровье, красоту, эмоции уже можно купить. Дорого. А время никогда. Не думай о секундах с высока. Важна каждая из них. Запомни, ты живешь сейчас лучшие годы своей жизни. Все нравится. Если нет, меняй прямо сейчас все, о чем будешь жалеть уже завтра. Важен баланс. Не верю я в тех, кто с пляжа бесконечно постит фото, как он счастлив без семьи и работы. Не верю и в тех, кто только о работе, бесконечно, о своих достижениях. И в тех не верю, кто счастлив бесконечно в работе и в путешествиях в без детей. Случайно работе за отдыхом. На отдыхе заработаю и всегда скучаю за деньги. Не верю инстаграмному счастью многих. Фото красивое, камера, если она позволяет. А глаза пустые, грустные. Не хочу быть таким, только честные эмоция. Пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть на самом деле, чем любят за то, кем я не являюсь. Здоровье не главное, но без него все остальное смысла не имеет. Рано ложись спать, рано просыпайся, много бегаю и только в красивых местах. Поймите качества, что привели тебя к успеху и прокачивает каждый день. Очень часто люди культивируют в себе не те качества, которые делают их успешными. Бизнес – это математика, плюс маркетинг, плюс интуиция. Все это умноженное на любовь к своему идеальному потребителю. Идеальному, а не вот тому, который может расстроить сильно своим внешним видом при личной Отлично, когда тебе никто ничего не должен. И ты не должен никому. Никаких кредитов не давать и не брать никогда. Счастье – это отсутствие несчастья. Призрачный миг закапан берегу океана – Кусок свежей рыбы пойманный такой, белое сухое, покаля со льдом, крик теплая рука в твоей руке человека, который тебя любит, всегда и несмотря ни на что. Потому что все мы одинаковы. Каждый день мы ищем людей. Каждый день сожалеем, что осталось мало времени. Каждый день желаем счастья себе и близким. С Новым Годом! Пусть все будет по-нашему 2019. Будем жить.